Всем здравствуйте, меня зовут Максим и я решил записать отзыв Валерию Юрьевичу. Мне 20 лет, и почему я решил обратиться к Валерию? Все началось с того, что полтора года назад я переехал из Витебска в Минск, я родился в Витебске. Ну, так скажем, были моменты, которые меня беспокоили в плане какой-то социализации, какой-то коммуникации с людьми в людных местах, да и вообще в целом, вот, и, ну, откровенно скажем, парили моменты вплоть до того, как я выгляжу, в чем я одет, что я так-не так сделал, там, кто-то меня что-то посмотрел, ну, и вот в таком духе. Что касается самих подходов, о знакомствах с девушками, наверное, речи на тот момент не шло, потому что мне как-то надо было сначала больше разобраться в себе. До момента моего переезда мы постоянно выходили с другом, постоянно как бы тоже знакомились, было достаточно интересно, весело. Ну, Понятно, тоже свиданки были, но, наверное, проблема начала заключаться именно в том, что мне тяжелее стало именно подходить одному. Мы встретили, встретились с Валерой, пообщались, разобрали какие-то проблемы, вышли на практику. Также он дает очень классные задания. И нельзя не отметить, что очень важно такие моменты раскрепоститься внутренне. И вот на раскрепощение он дал очень классные задания, я выполнял, называется «Солдат». Очень крутое задание. Суть его заключается в том, что ты стоишь, в людном месте, по стойке, смирно, и смотришь людям в глаза, не отводя взгляд. В один из моментов я даже привлек девушку, чтобы она засняла это. Очень круто то, что Валера дает именно задание, чтобы ты работал сам с собой, то есть не с собой. Ты их выполняешь и как бы набираешься опыт, и тебе же вполне комфортно общаться, комфортно знакомиться. Мне стало намного проще в плане того, что я Научился знакомиться, как бы не специально выходя в поля, специально вот, выделяя время для этого, а я стал, да, блядь. <coughs> сука. Не занимаясь этим в, в полях, а занимаясь этим между делом. То есть, условно, я иду там, на работу, с работы, в на учебу, домой, э на остановке где-то, бац, там поболтал. Туда-сюда получилось круто, не получилось, ну, хер с ним. Хочу сказать то, что мы проходили с ним одноднев. После этого однодневного тренинга, так скажем, ну, это, наверно пафосно будет звучать, но, тем не менее, реально жизнь разделилась на и после потому что э, я банально стал себя чувствовать намного легче в каких-то людных местах, при общении с незнакомыми людьми. Мне э, вот, стало в душе намного легче. Однозначно... Я хотел бы продолжить обучалку с Валерой Именно.